А мы Мурзика нашли. А он спит, наш бандит. Скажи хоть что-нибудь подписчикам. А? Мурзик? По всех спрятался. А? Кот ты мой, золотой. Даже говорить не хочу ни с кем. Морзила, мурзила У тебя что, пятиминутное затишье? Устал мальчишку, он даже... Ничего не хочет. Не позевать, не поворачиваться. Да все равно я тебя люблю. Ты получаешь больше всех. Все равно отвезу тебя. Да? И будешь ты и не кот, и не кошка. Ой! Красота. Ой. Скажи, ты меня отвезешь? Такое невозможно. Невозможно. Не повезу никуда. Ходи, гони. Скажи, я их учу драться. Да? Подписчикам скажи привет. Нет у меня, скажи, сейчас желание говорить. Я сплю. Ладно, спи.